Всем привет! Приехали на место, где раньше была деревня. Здесь был вес, плотина. Здесь шла улица. Вот так вот шла туда улица. Там стоит памятник погибшим. И то есть ну, одна улица была, деревня из одной улицы стояла. Ребята приехали с Красноярска покопать. Копаем сегодня троем. У меня один сигнальчик появился. Солома здесь. Скошенная. Ложку выкопал. Ручка от ложки алюминиевая. Первая ямка моя. Вот. Будем снимать сегодня, смотреть, что здесь найдем. Покажем. Еще пока точно не сориентировался, где здесь. Но не, в принципе, вот, да, дорога шла, заходила. Я по карте смотрел одна улица здесь вот дома стояли возле дороги, так, дорога, дома и огороды сейчас пойду там похожу где огороды были смотрим, не переключаемся так, прозвенел сигнал я вижу лежит колун о, о. колунчик надо вытащить его. Но... Это... а нет, это не колун я думал колум прям похож был О чермет какой, тяжелая От трактора походу Сейчас я уберу ее Посмотрим сигнал есть или нет Потому что не она звенела Нет, это она звенела Ладно, смотрим дальше Так, ну вот Первая находочка Ой, я на коленках ползаю Спина совсем отнялась у меня Копать не могу, руками прям копаю Ногой давить не могу Вот, эта херня выпала О, сейчас, секунду Я понять не могу, что это Вроде похож на пятак Но это не пятак Это пятак, пятак он просто стертый весь Ну, по-моему, пятак Да, вот Пять копеек Ну вот, первая находка Парни там тоже Советов по понасобирали маленько Одну Николаевскую Советик есть Смотрим Короче, дальше Короче, вот такой коп у нас сегодня, блядь трактор с покрышкой зажженный вокруг поля проехал а мы вон там копали я уже показывал теперь надо ждать пока поле сгорит это как бы и хорошо ну и надо будет подождать долго наверное пока оно сгорит сейчас вот такие дела мы быстро с поля убежали, потому что он, он пошел прям То есть мы бы были в самом круге В эпицентре Пошел вокруг обжигать его Ветер как раз туда дует На нас бы весь огонь пошел Вот так вот покопали У меня одна пятерочка советская Видите, не знаю там, ну у него побольше, конечно, не знаю, что у него там, тройки две, по-моему, было Потом покажет в своем видео Вот Вот такой у нас сегодня коп <с> Вон там мы были Вот памятник И мы там рядышком, далеко от памятника ходили Вот, вот так вот. горит. А мы копаем Вот находочка Опять пятерка СССР Здесь в ямке наверху лежала Ямка маленькая Вот такая находочка Смотрим дальше Это тут сигналит у меня Нету Нету Нету Опс И... Какое-то колечко непонятное Наверное конское какое-нибудь Ну парни копают Витя с жориком Там дальше еще парни приехали машине из Красноярска приехали покопать поле что-то не сгорело все так часами выгорело ми до сих пор как будто после войны здесь ходим Но пока находок интересных не было только два пятака советские и колечко будем смотреть дальше уехали мы с той заброшенной деревни Приехали на огороды. Хорошие. Добрые огороды. Я уже маленько поднял. Находочек. Ну, в смысле, находочки. канинка одна, два колечка от конского прыжа. Парни он копает. Сейчас пойдем посмотрим. Ну, Че, как успехи? А? Как успехи, говорю. копейка, Николая. Бомба. Ну, я ж тебе говорил, нормально а будет. А я только канину нашел, два колечка от Комского mm. Во. опряжа. Ну вот, а то мы в этой деревне пропадали. Нормальные находочки. Это еще только Помба, начало. Помба, Разрешили вот этот огород ходить. Ну, если что, еще туда можем будет забежать. Ну, солнце, короче, садится. Вот я снимал. Вот за эти деревья уже здесь осталось, хренья. 8 часов уже темно. Да. 8? Да. Ну, а время? сколько времени? время? А? Часов, я... Нет. Нет, ну час... Ага. Вот такие пироги. Будем сейчас копать эти огороды. Да. Денежные, монетные. 4 часа, часа. О, 4 часа, нормально. 4 часа еще копать будем. Все, погнали. Есть сигнальчик. Посмотрим. Ну-ка 5 канина с двумя усами У меня одна конина попадается она. одна конина попадается и монетка одна попалась 10 рублей 92 -го года а? а я еще копейку эту а? пока, пока тоже ничего ну, будем смотреть Нальчик есть Сейчас копнем Опа. Посмотрим Ну-ка Пищит как... О! Канина, ёпте! Хотел сказать, пищит как пробка Вот, канинка опять Одна конина мне попадается пока. Даже в родной краске вон такие пироги. Смотрим вот дальше какой-то еще. Не знаю. О, наверху лежал, пищал красиво. Вот такой вот это Потертый уже Он крепился как-то Он какая у него фигня Вот такая штучка Вон пацаны ходят в конце поля Я только начал здесь Будем ходить смотреть Не знаю что там у парней попадается Еще не разговаривал У меня вот эта вот шляпа уже просто надоело О, какая от маленькой до большой С усами еще третий походу был или нет конская наверное. конские тоже украшения киньте но ну, такие бы монеты находились сейчас пойдем посмотрим что ребята эта штучка выпала Такую я еще не находил Интересно. Я не знаю, что это такое ну, Пломба какая-нибудь Я видел, парни находили Что-то типа того Не вижу, что написано Там звезда Но Потом посмотрим Если кто знает, подскажите, что это такое Всё, смотрим дальше. Первый монитосик на огороде. Две копейки. Сохранчик ничего. Почистить только надо. Хорошенькая. Ништячок. Парни там вообще нормально роют. Потом посмотрите у них ролики. Забыл. Коп в Красноярске. Коп монет в Красноярске, по-моему, называется. Нормально роют парни. И у меня первая монетка. Ну, первая империя. Смотрим дальше. Так, еще монетос есть. Фух, я не снимаю, когда их копаю, потому что мне неудобно. Ну вот он. Был здесь. Где-то. <свист> <свист> ну, бросил. Вот это я положил его. Вроде не закапывал. <свист> <свист> <свист> <свист> Какая-то монетка. Куда-то положил и найти теперь не могу. О! А нет, это не монетка. Опять это конская херня. У, привет передай каналу. Вон, видишь? Это это, набор. Я находил дождь. Ну это конское, да, украшения эти? Да, это набор. И здесь до хера вообще. Ну видите, монет уже нарыл там. Это набор, да. А у меня одна конская эта херня попадается. Ладно, а? будем Чё, дальше. Ты не, я увидел с находками не очень. Ну вот попался пятачок, по-моему. Грязный. Пятачок, не пятачок. Не видать. А канины очень много. Вот что-то, а вот все нормально. Все, уже солнце село. Сейчас будем собираться. Первый мой крест, вот такой. Сушкам целый. О, Витя, первый крестик. который я находил ну, уже интересней вот так вот мне канина одна шла одна канина на армуль все уже сейчас будем закругляться темнеет уже сейчас еще пройдем немножко О, метров 6 и все может я найду уже темень вообще ну как, видно еще более-менее вот так вот Пацаны пошли на край огорода Я вот поднял монетосик Не видно, правда, что там за номинал Надо чистить и грязное Видно, что монетосик Вот, вторая монетка на этом огороде, правда В основном канина. Но ничего Сегодня последний день здесь копаю Завтра уже в Красноярск Наконец кто-то катается Вот сегодняшний Отчет, так скажем По нашему копу Сегодня у меня Две империи Одна вообще непонятная, какая вот эта. Ну, не вообще непонятно, но она такая старенькая. Вот 1841 года. Одна копейка серебром, но она плохо себя чувствует. Хотя нет, надо просто ее почистить. Я их помыл водичкой. Вот. вот это вот хорошая. Сохранчик, вроде, нормальный. Тяжелая такая. копейки 1828 1828 год вот монетки пятерочки советские три штуки одна вообще что плохая это вообще непонятная какая-то пятерка затертая вся это в нормальном состоянии четкая 10 рублей 92 -го года Это походу десятики наши Быстро так умотались да. Ну и все По монетам как-то так сегодня у меня Один крестик Вот такой Вот такой крестик И А это пуговица Канина, канина, канина, канина, канина, канина. Короче, канины сегодня у меня вообще прям вон, куча целая. Вон даже гвоздики эти, видать. Не знаю, как они там к гужам крепились. Вот, вот, вот. Одна сломанная, вторая сломанная, большая. Но таких я не видел здоровых еще. Прям здоровые плюшки такие. Это вот прикольная у меня даже краска еще осталась С одной стороны, правда а остальные все ржавые Ну вот это тоже Тоже там блестит, что-то поблекивает Вот такие дела Сегодня я просто с больной спиной Полтинники сушу Брал с собой На бензин, так и не потратил их И домой пришел Закинул вещи постирать и забыл вытащить Сейчас сушатся, лежат Витя сегодня напарник Товарищ приезжал с Красноярска Он накопал сегодня нормально монет Два крестика по-моему поднял И монитосов хороших Там около 20 наверное, штук поднял Хорошо покопал, рад, доволен он приехал, мы поехали с ним на эту деревню Которой нет Видели, ну, в ролике там А потом уехали оттуда Поехали просто на обычный огород Здесь у нас деревня И покопали хорошо Вот так вот Такой коп Я просто сегодня с больной спиной Сильно не копал, ковырялся в земле Чуть ли не руками Поэтому так как-то, ну ничего Всем Привет, подписывайтесь на канал, подписчикам всем привет, морду свою опять показывать не буду, у меня нос уже весь разпух от, от простуды. Все, ждите следующих видеороликов, Следующий будет еще интереснее. Всем пока!